Всем добрый вечер! Хочется какой-то истории, которая увлечет романтичной, красивой, что-то, что отвлечет. И сегодня великолепная книга, великолепный источник Апокрифу Теана. Мы ко всем источникам относимся внимательно и осторожно, любой источник субъективен, но именно эта книга пересекается. Я позже покажу примеры, почему я обратила внимание особо именно на ее содержание. В краткое повествование: существует абсолютный Бог, Бог абсолют. Мы его природу понять не можем. Он вне времени и пространства, и от него происходят ионы. Как понимать ионы? В химии ион – это заряженная частица. У нас есть понятие душа, и сейчас уже различают как два разных понятия душа и дух. Так что в этой терминологии я не сильна, просто пересказываю, как в книге. Первым ионом была Барбелла. Запомним это имя, потому что я позже приведу примеры из синематографа. Барбелла просит у Абсолютного Бога подарки и получает их. Жизнь продолжает развиваться, и женский ион, возникает женский ион, который хочет родить ребенка. Но она не получает благословения от Бога Абсолюта и видит, что сама без разрешения может это осуществить. И она рожает сына с телом змеи головой льва. У нее не хватает знаний, потому она родила сына с телом змеи головой льва. Увидев, кого она родила, мать отбросила сына и поместила его в облаке, чтобы никто, кроме Духа Святаго, его не видел. Сын же от матери имеет ресурсы, знания. То есть перед нами очень и очень ресурсное родословное. Просто являясь сыном матери, он имеет э, возможности. И он хочет создать мир. После он захочет создать человека. Но основной мир от Бога Абсолюта существует. И существует уже сотворенный человек, который совершенен. И... Э, и творец с телом змеи, головой льва, создает мир. Он что-то сделал со светом и тенью такое, что свет и тьма потеряли свои исконные смыслы. Так он создает мир. Он на свою сторону увлекает других сущностей. Я не помню, назывались ли они там ангелами, честно, не помню. Сейчас у меня нет моральных сил поднимать этот источник. И он вызывает этих согласных с ним, тех, кто с ним в одной команде, и говорит им буквально, что они могут, у них есть возможность сотворить человека. И они создают человека. Но по тем знаниям, по которым они его сотворили, человек получился слишком хорош для них. И сейчас самое интересное, слишком хорош. Книга различает понятия по, по отношению к человеку, понятие ум и понятие внутренний свет. О внутреннем свете говорится как о тайне, с которой сражается вот этот вот э, творец этого мира, где перемешались тьма и свет. Обратите внимание, что в христианстве различают ритуал, ритуальные действия и таинство. И таинство нельзя называть ритуалами. То есть в человеке есть внутреннее значение, ассоциированное со светом, которое не от мира сего, и которое, которое мешает этому богу. Наверное, его можно ассоциировать с демиургом, видимо. Видимо, это он и есть. И до Эдемского сада он буквально борется с человеком и его слишком хорошей генетикой. Эдемский же сад был э, ключевой точкой в истории человечества, когда человек был лишен памяти. Как описывается в книге, что человек был лишен памяти, а плоды этого сада были плохими. Женщина пробуждает мужчину и его внутренний свет, и они продолжают борьбу за себя. За то, что сделала Ева и пробудила Адама, Бог-Создатель в гневе, он ее осквернил, так описано в книге, и от нее родилось от него именно, от нее от него родилось два бога. Один ассоциирован с котом, другой с медведем. Вот мы их знаем под именами Каина и Авеля. Вот краткая история. Книга говорит об одном, как о хорошем, о другом, как о плохом. Но я не поняла, кто где. Кот и медведь. А теперь совпадение. Сериал «Санта-Барбара» – успешнейшая сериалка, и его результат никто не повторит. Потому что это был момент истории, когда сериалов еще не было, потребность уже была. Он снимался в районе 10 лет ежедневно. Я не думаю, что название случайное, и успех здесь нечаянный. Это первое совпадение. Второе совпадение – «Тело змея, голова льва». В Китае почитают именно такой образ. В Китае в праздник дракона выносят вот эти яркие постановки, но голова там не рептильная, а именно львиная. Китайцы же вывели собаку, похожую на дракона, но там ведь лев. Фильм Последнее искушение Христа Медитация. В...» Начала монтировать видео и обнаружила, что на середине просто перестала записывать звук. Как только тема грехопадения, как только вот эдемский сад, эти фокусы начинаются, в этой теме действительно я с этим столкнулась еще давно. Фильм «Последние искушения Христа». Медитация в круге. К контуру из камней подходит змея и подходит лев. Больше там животных не было. Или поправляйте, если я ошибаюсь. Дальше. К чему же я все это вела? Эдемский сад. Вы знаете мою версию. Я не помню, я это говорила сейчас или, или это то, что стерла. Мой ролик, он... Да, в спорте не со мной, в спорте с моими аргументами я привожу три линии подтверждений, они независимые, которые указывают кто есть кто в Эдемском саду. И этот апокриф он четвертый. И дальше, эм, в апокрифе там бог создателя сквернил Еву и она родила двух богов, которых мы знаем какая она и Авеля, и там медвежья и кошачья символика как у зверя многоголового в Апокалипсисе. Почему-то детородная функция и его упоминается дважды в третьей главе «Бытия». Почему-то история как-то начинается оборванной в начале. Все очень быстро. Первая глава сотворения мира», вторая «Сотворение животных и людей», и третья уже «Люди радикально ссорятся с Богом, который их никуда не выпускает». Почему история оборвана в начале? Почему дважды упоминается детородная функция Евы? Почему двое животных э, те же самые, что у многоголового зверя в апокалипсисе? Да, и еще по змею и змея и лев. Вот Китай и их традиция, кому они поклоняются. Вот фильм "Последнее искушение Христа» и «Псалом». Молитва, псалом на и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея». Это уже канонические тексты. «Якономя упова» – это текст псалма. «И поперешь льва и змея». Таковы были находки, рассчитываю, что ваши комментарии будут предельно тактичными и дипломатичными. Мы, возможно, говорим о наших предках. Комментарий, лайк, подписка. До новых встреч!